Всем привет! 8 сентября звезды Отечественного шоу-бизнеса посетили премьеру сериала Вертинский. На мероприятии присутствовали Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Ксения Собчак и многие другие. Не пропустила важное светское событие и Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной ковровой дорожке вместе с мужем Максимом Галкиным. Поклонники обратили внимание, что стиль звезды изменился. Артистка перекрасила волосы в скандинавский блонд и стала выглядеть еще моложе. Для премьеры Примадонна выбрала брючный костюм, который дополнила черной блузкой. По мнению фанатов, Алла Борисовна буквально светилась от счастья рядом с супругом. В Последнее время Пугачева крайне редко выходит в свет. Все свободное время она посещает маленьким детям. Именно поэтому ее появление на премьере Вертинского вызвало такой ажиотаж. Чтобы сохранить безупречную форму, Пугачевой приходится идти на немалые жертвы. Артистка неоднократно рассказывала, что сидит на строгой диете. Очевидно, что ограничения дают результаты, ведь в свои 72 примадонна выглядит безупречно.